После того, как вы договоритесь о цене покупки недвижимости, необходимо подписать некоторые бумаги насчет того, что вы являетесь владельцем. И лучше и в это же время застраховать объект. Мало ли, что может случиться, например, торнадо или ураган или град размером со страусиное яйцо.